Но сегодня фрицы вряд ли сунутся. Испортили моим праздник. Да, но все равно смотреть надо в оба. Есть в оба, товарищ гвардий лейтенант. Встретим по-новогоднему. Ребят, поздравьте. Ладно, поздравлю. С победой и наступающим Новым годом, товарищ Румянцев. Спасибо, товарищ гвардий лейтенант. А больше бы таких боев. Мы бы живо присуда Берлина догнать, будут помнить 1942 год. Будут помнить, будут, товарищ Румянцев, обязательно будут. Видал? Ставь! Мирно! Вуаля! <свят> Трофеи, товарищ лейтенант! А, вот сволочь! Ну, да. <свят> Сырных, манирных, унганс, аккурат! Постарались фрицы, только вот вина нет. Удирали очень быстро, ни одной бутылки вина не оставили. Будет вам и За Кахетинское не ручаюсь. О, коньяком отдае. Ваш варьер лейтенант, сержант Остопен, то есть разведки прибыл. Язык доставлен согласно приказу. А? Да не вы не, не беспокоитесь. Куда бы возражал, очень, когда я его брал так. Пришлось ему объяснить текущий момент. Ну ладно, ладно. Сегодня же доставить штаб. Там уже давно языка дожидаются. Я доставить штаб сегодня же. Ого. Ого. Ничего. В сыграйте, товарищ Светлина. да, да, да, да -а. Ну, что ж, пожалуй, можно. <музыка> Помни сентябрьский вечер, Дачный вокзал под Москвой, Нашу прощальную встречу Хмурой осенний порой, Поезд к Ирону подходит, мы расстаемся с тобой. Ты на прощание мне даришь вязаный шар в голубой. Северо-море шумело, нас окружали кольцо. Кинулись в дело, Смерти смотрели в лицо, И сквозь снега и туманы Вижу я образ родной, Вечно меня охраняет Вязанный шар голубой. Грозное время промчится, С фронта вернусь я домой. Теперь ничего не случится, Друг мой далекий родной. Нам улыбнутся березы В ярком погрянце зари. Снова на том же вокзале Будешь встречать меня ты. Ласковый вечер весенний, Снова увижусь с тобой. В этом порукою будет, Вязаный шарф голубой. Давай, я... давай, поторопитесь, уже без пяти двенадцать. Для Маруси. 12, друзья мои не пришлось немцам здесь пировать но и нам обошлось это недешево осталось нас десять до двое в карауле всего 12 12 апостолов да товарищ остатненько 12 апостолов но зато мы Новый год встречаем в немецком плендаже, взятом с боя. Мы выбросили немцев на мороз и овладели высотой. И завтра снова крепко тряхнем их за погибших товарищей. За все. За завтрашний бой. За победу, товарищи. За победу. Товарищи. За победу. Чудесное слово победа. Встать! Мир! Товарищ командующий армии, гвардии лейтенант Горлов. Взвод прикрытия отдыхает после захвата немецкого ДОТа. Здравствуйте! Здравствуйте! Вольно. Продолжайте отдыхать. У кого есть? Индивидуальный пакет. Взять-ка, скорее. Баруся! Бин! Да пустяки так немножко царапнул. Царапнул, царапнуло. Мало тебе, еще голову оторвало. Сколько? Больно? Потерпите немножечко. А! Господи, сколько крови, Бин, секунду. Товарищ, вы особого лазарета не разводите, а то некогда, надо скорее ехать. Товарищ генерал-майор, как же это, а? Долго держали захваченный участок? Ну, на шум мотора, видимо, и накрыли нас минометами. Его, черт разве, удержишь? Ему самому видишь, все надо поглядеть. Генерал-майор Колос, ты дисциплина, ты как о командующем говоришь? А я не нарушаю. Была команда больно. Ведь так бытие. Так точно, товарищ генерал-майор. Э, только, как говорится, ну, больно-то да не больно. Зубастой. Это хорошо. обучил А вам, товарищ командующий Остапенко, приготовил новогодний подарок. Вон. Смотри, СС, значит, все-таки фонд Дитмар двинул их из резерва, ты понимаешь? Товарищ командующий, я не понимаю, я вам перевязку делаю. Какие могут быть разговоры? Простите, простите, простите. Вот спасибо, спасибо. Марусь, что и ты получил. Правильно, сейчас она надо мной, командующий. А за этого новогоднего гуся спасибо, Остапин. И вам всем, товарищи, спасибо, хорошо сегодня поработали. Ну, товарищ командующий, завтра мы еще так рванем, что, о, можно быть свободным? Можете, товарищ командующий. Спасибо. Горлов. Я. Тебя отец вызывает, я еду в штаб фронта, могу захватить с собой. Да как же я поеду, завтра снова наступление. Нет, наступление откладывается, пока. Дот по основать основательно, материальную часть захватить с собой. Да как же это, Владимир Петрович? Неужели отходим? Почему? Ведь душа горела, не, не, не как в дом горячись, шли. Не, не горячись. Постарайся, чтобы люди отступали в таком же хорошем настроении. И не задавали таких вопросов. Приказ надо выполнять. зачем доля Ну, что у тебя слышно? Прежде всего, товарищ командович, позвольте вас поздравить с четвертым орденом. Только что прочитал в газете. Спасибо, родной. Спасибо. Обожди, вот еще развернем операцию под колоколом. Истина суворовской школы у вас, Иван Иванович. с Не могу, Иван Иванович. Взволнован. А что это? На первой странице указ о вашем награждении. рад для всех нас. А на второй чет знает что. А именно? Беседа с генерал-майором Огневым о связи. Ах, чё то? По твоей части проехал. М. Иванович, это пишет командующий армии. А что ж ты думаешь, у командующего армии в голове не может быть ерунды? Да. Ну, сколько раз приходится им мозги отправлять. Огнёву особенно. Этот любит жить в облаках. А мы на земле. По одежке протягивай нож. Иванович, хотя бы вот это место. Не хотят понять те, кому должно знать, это он обо мне, что сегодня без настоящей радиосвязи командовать, командовать нельзя. Это не гражданская война. Ну, ясно. На кого намекает? Болтун, а что он знает о гражданской войне? Вот, именно, Иван Иванович, под стол пешком ходил, когда мы 14 держав били. И будем бить любого врага. Не радиосвязью, а геройством, доблестью. Он расплакался. Плакал. Командовать нельзя. О, вот, вот, командовать нельзя. Ну, что ж, научим. Иван Иванович, а вот выпиющие безобразие. Радиосвязь, как и вообще связь у немцев, хорошая. Нам нужно учиться у врага и обогнать его. Иванович, ну вот что ж, почитает этот любой боец, командир. Что же он скажет о своей радиосвязи? Что-то поднимет его боевой дух? Зачем же нам пропагандировать фашистскую связь? Кому же это нужно, И Вячеславович? Ну, ты не волнуйся. Огнев будет здесь моего спроса. И вообще он зазнался. Строй из себя марш. Ну, а это отмол. Начал воевать полковником. Через три месяца генерал-майора получил, а сейчас командующий армией. Вот голова-то и закружилась. Отселенки а то нет. Вот и начал хитрить. Щелкопёрстно оправдывать. Ну, ясно. Солдат воюет, они а пишут. Ты дело делай, я щелкопера всегда найду. Я пишу, то было и чего не было. Истинно, Истинно. Разрешите приступить к докладу? Давай. Есть. Прошу вас, второй этаж. Спасибо. А? Связь в группу установили никак нет товарищ командующий почему приняты все меры думаю что через денек два-три с Петром связь будем иметь смотри голову сорву все будет в порядке разрешите быть свободным иди да. приходи вечером ко мне Поужинаем вместе. Сегодня день-то у меня вроде праздничный. Благодарю вас, товарищ командующий. Разрешите прибыть с поздравлением? А что у тебя? Осталось с полдюженьки старенького коньячка. Ну, прихвати. Есть. Прошу вас. Кто это? Брат командующего. Пан, -а! дома? Верон. Откуда? С неба! С неба! Ну, не изменился. Даже не посидел, а? А ведь я тебя не видел столько лет. Да. Да? Стой, стой, стой. О, о, о, хоро. Стой. О, хоро. У ну, нашего брата солдата посад меняют негоды, а пуля, стык, осколок. Ну, а ты что так поддался? Мирон, ведь ты ж моложе меня на семь лет, а? Побелел. Война нам с датским трудом. Финляндский посидел, а в этом побелел. Поменьше нервничай, бери с нас, привет. И выходит. Разреши курить, а? Ну чего спрашиваешь, на, кури. Делай, что хочешь. Я интеллигенченными ведь и люблю. У меня все просто по солдат. Пей, кури, крой матом, но чтоб дело ж но... Это хорошо, когда делаете Ну, а на фронте как? Ух ты, брат, на самое интересное приехал. Вот. Начинаем красивые операции. Посмотришь, как это делается. Ну а свои-то дела-то? Где пропадал эти годы? Садись. Долго брат рассказывал. Кончил институт. Послали меня в Америку. Это хорошо. В Америке. Будет. Ну, как она Америка? Гниет, точно. Ха! Так я-то ведь упорно два года работал, Простым рабочим на конвейере. Вот. А я думал, так, посмотреть. Ну, нет, брат. Нас вы тоже посылали за границу. Да ну. А как же, был в Германии, во Франции. Ну, в Германии не понравилось. Скука. А во Франции? А вот во Франции и позже. Да, жаль, скоро отозвали. Здравия желаю. Ну, что нового? Командующий уже спрашивал вас. Только сейчас он занят, придется немного подождать. Ну что ж. Зайдем пока в разведку. Есть. Здорово. Да. А что начальником разведки у вас все еще этот? Удивительный? Да, полковник Удивительный. Ну-ну. <решил> ну, а теперь, Россио, какое он часть Это из и бить В общем, бить А ну теперь спроси у него, сколько людей осталось у него в части. И Филете син Трупенталь убрит. Полтора часа бьемся. Каков-то Железный человек какой-то. А вы позвольте, я его допрошу, полковник, а? Пожалуйста. Встать. Штильгерстанды. Armein Kalunder! Die weg! Sie sind in keiner Berliner Spelunke. Sie sind Gefangener beim Vergehör. Warum Zunahme? Heinrich Weiß, Truppenteil. 3. Regiment 21. Division. Es ist es? Es ist Oberst von Günd. Bestand des Truppenteils. Ungefähr 1100 Mann. 1 батальон Минненверфер, 1 батареи 70 мм, Гешуце. Панкс. Байгебен 1 панцербатальон, ungefähr 40 панцер. Что же вы говорили, что он железный человек, просто Нахал. Можете записать. Лейтенант Генрих Вайс, 3-го полка 21-й дивизии СС. Командир, полковник фон Гюнт. В состав 1100 рядовых Минненбатальон, Батарея 77-миллиметровых пушек при 40 танках. Товарищ генерал-майор, командующий просит вас к себе. Ага. Можете продолжать допрос. Теперь он ответит на все вопросы. Даже добавить пару анекдотов про Геббельса. Знаешь, Володь, я понимаю. Ну, пленный, ну, гагской конференции и все такое. А все-таки мне очень хотелось. Дать ему поморню ей А ну сплати у него! Вот ну, а теперь я прямо из Москвы прилетел. Товарищ Сталин вызывал. Новые модель с конструктором показывает. Ну как, товарищ Сталин выглядит? Изменился. Да как тебе сказать? Я не заметил. Я ведь доклад в заводе. Надо было коротко, по сути. А это труд. Так что запомнил вопросы, советы. Его же самого рассмотреть как-то не успел. Что же это ты, брат? У вождя был и рассказать не можешь. И, брат, я вижу, делягой стал. Делягой. Да, возможно, возможно. Я спросил о тебе. Ну и что же он? Сказал, что вчера приземлился у тебя немецкий самолет новой системы. Заблудился. Так, чтобы не дожидать, пока его привезут, посоветовал мне товарищ Сталин слетать сюда, и посмотреть, быстрее делку. Обожди. Начальник ввс напротив. Есть начальник ВВС. Откуда же, товарищ Сталин узнал? Так ты же ему сообщил? Да нет, не сообщал. Ну тогда не знаю. А еще что он говорил? Не ругал? Кого? Меня. Нет, нет, ничего больше я тебе не сказал. Генерал-майор Удовиченко на проводе. Слушай, ты что же, а? Почему не сообщил, что самолет приземлился? Немец на истребителе. Когда звонил? Не помню, врешь. Звонил? Не может быть. Ну хорошо, а в Москву кто сообщил? Ага, значит, в Москву успел. А командующему что? Так значит, плохо доложил. Ну да подожди, не как горохом, ни черта не разберешь. Вот что, товарищ генерал-майор, впредь о таких случаях будешь мне докладывать не по телефону, а извольте лично являться и рапортовать. Кто то А где самолет? Отчет. А А самолет-то где? Так. Но подожди. 40 километров отсюда. Я сейчас туда по... и помчусь на машину. Туда ну, сейчас ночью по снегу к утру не поспеть. Ничего не. Вот что. Доставить самолет сюда. 8.00. Только осторожнее перевозить, а то у нас... И осторожно, в целости, как был, головой отмечаешь. А ты не беспокойся. Утром птичку будешь иметь, Лука. У меня, брат, все как часы. Это у вас там заседают, обсуждают. А у меня вот приказ. Умри, а Посмотрим, посмотрим. Да уж точно. Генерал-майор Огнев, генерал-майор Колос ждут ваших распоряжений. А, прибыль. Ну зови всех. Генерал-майор Огнев прибыл по вашим приказанию. Генерал-майор Колос прибыл по вашим приказанию. Здорово. Знакомьтесь, брат мой единоутробный, директор авиазавода. Приехал по заданию товарища Сталин. Садитесь. Нет, Мирон, посиди с нами, мы не долго. А потом всех прошу ко мне ужинать. Ну, давай. Начальник штаба. Я думаю, пусть вначале доложит. Командующий 17-й об исполнении приказа 761, а также генерал-майор Колл. Это верно. Ну, давай, огнев. Коротко. И очень, товарищ командующий. Операция приостановлена, приказ выполнен, хотя не понимают для чего. А ты не будь таким впрыгким, после его разуме. Приказ выполнен. Но тоже, признаться, не понимает смысла приказа. А вот тебе бы уж, старина, не следовало так рапортовать. Выполнил все. А там жди, скажите. Что-то ему по молодости, простите. А уж тебе-то надлежит знать, что каждому овощу свое время полагает. Так? Так точно. Ну, давай, начальник. Все наши попытки взять станцию Колокол до сих пор, к сожалению, ни к чему не приверить. Немцы ее очень укрепили и сковывают в нашей части второй месяц. А владеть станцией Колокол, это значит заставить немцев немедленно откатиться за ре. Командующий фронтом генерал-лейтенант Горлов приказал нам разработать следующую операцию. Север на поступах к укреплениям станции «Колл» командующий армией Огрев оставляет заслон, а сам с приданной ему кавалерийской группой холоса заламывает вражескую оборону у села Александровка и движется к местечку Вороне и плоды. Южеление станции «Колл» делает прорыв в танковый корпус, с приданной ему десантной группой острованщиков и контролирует эти две дороги. Немцы, чтобы не попасть в полное окружение, вынуждены будут по сугробам, без дорог, бросить всю тех. Тогда вступит в свои права, как в группа Колоса. А главное генерал Мороз. Как точно. И от немецкой группировки ничего не останется. Воле командующего фронтом уже воплощена нами... Ну, ясно теперь тебе, почему приостановить твою операцию. Ясно. И как человека меня ваш приказ радует. Я сам из воронних платок. Вот и здорово. Но как командующий армией, я буду возражать. Опять завел. Получайте приказ и дерзайте. Товарищ командующий, я знал, что вы не захотите меня слушать. Поэтому свои возражения и план действий, который я считаю правильным, я изложил на бумаге. Разрешите передать? А меня не интересует твое писание. Прячься, исполняй приказы. Дайте-ка это мне, товарищ Огнев. Я человек штатской. Мне полезно почитать, учиться. Он у нас в щелкоперы записался. Писать или полез. Ты читал его статью-то о связи? Читал. Полезные, по-моему, статья. Нет, брат, не генеральское это дело, статьи писать. Статьями не их. Твое дело, ищи врага. Где его там, где обнаружут Действуй, а не рассуждай. Ты что же, и военного искусства не признаешься? Я думаю, военное искусство это. А хочешь, я тебя открою? Секрет военного искусства. Главный у полководца. В душе. Вот если она смелая, храбрая, никто не страш. Поэтому у нас хватает. Да, я бы убавил. А прибавил бы расчеты, мысли, умение управлять техникой. Культур. О культуре заговорил. А я вас спрашиваю, о какой культуре можно говорить на войне, когда война сама-то дело совсем не культурное? Перемесло наше самое грубое. Вот, брат, в белых перчатках ничего не сделает. Хотя есть у меня некоторые вот такие генералы, которые вот эту простую истину не уразумели. То, что вы смеетесь надо мной... Не очень меня бы тронуло. Боюсь, чтобы потом над нами не смеялась действительность. Это ты о чем? Ну, выкладывай на чистоту. Этот приказ напоминает мне прошлый, когда вы тоже смеялись надо мной. Ну и верно делал. Немцев мы побили и город взяли. Немцев побили и город взяли. Но кто победил? Чем взяли? Взяли доблестью бойцов, геройством средних и младших командиров. Победил боец вопреки приказу, который поставил войска в самые невыгодные условия. Это факт. Интересно. Ну, ну дальше. А дальше получается та же история. Смотрите. Колокол клином врезался в наш фронт. Это не только станция, Это крепость. трамплин для прыжка. Генерал Орлов Два месяца около нее танцует, ничего сделать не может. А вот мы сделали. Я одним махом. Дерзать надо. Верно, начальник штаба. Взвешивать и дерзать. Как говорил Мольт. Не совсем точно, товарищ начальник штаба. Мольтке говорил сначала взвешивать, потом дерзать. Что соответствует русскому. Семь раз примерь, один раз отрежь. Правильно. А если правильно, то надо точно рассчитать замысел и силы врага. Нужен маневр, который обманул бы его, который расколол бы его силы. А мы хотим взять на уру, на авось. как будто противник у нас дурак и спит. Вот-вот. Пока ты будешь рассчитывать, доманеврировать, вот он-то и прорвется. Главное, натис. ошеломить и уничтожить. Ошеломить-то мы можем. Не раз ошеломляли. А вот окружить и уничтожить... Это реже получается. Выс. Она и не ночевала. Потому что нет в нем мысли. Как можно затевать такой прорыв без поддержки танков? Они используются для окружения. Да разве так окружают? Ведь мы просто одним махом нарисовали круг, а нам... Вали, ребята, замыкай с двух сторон. Куда к черту вы отправили танковый корпус? Ведь ясно, только я рвану вперед, немцы ударят по моим тылам. Ну, довольно, генерал-майор Огнев. Я тебя вызвал не для дискуссий. Ты, очевидно, забыл, что ты находишься не на комсомольском собрании, а у командующего фронта. Из комсомольского возраста я давно вырос. Вырос? Видно, недавно. Если переплеваешь своего командующего. Виноват, товарищ командующий. Кто-то! Садись! Ну а да, ты что, старина, что ускрут? Товарищ командующий фронтом. Дорогой Иванович, с тобой я всю гражданскую войну Вместе мы начинаем. Вместе хлебали и горе, и радость. Умереть за тебя готов. Но правда превыше всего. А правда на стороне генерал майора Огнева. Танковый корпус не загонять нужно, черт знает куда, а предать армию Огнёва. Ну! Хватит. Наговорить! Вопросы по существу будут? Будут вопрос. Позволь, Иван Иванович. Давай все-таки разберемся. Немцы в самом деле могут бросить танки в тыл огневых. А, ерунда. На станции Колоковы у них сколько, 50? 50. Ну, 50 танков. Они укрепились и сидят. А если из-за реки бросить? Ну, а если землетрясение? Хватит, Гайдар, ты же приказ подписал. Да подписать-то я подписал. Все кажется верным. Ну, рука-то у меня дрожала, как никогда. Ну, это от того, что из тебя штатский дух, тебя не вышел. Возможно. А вдруг все-таки бросят? Ну, на войне, дружище, всегда. Война это риск. А не арифметика. Нет и арифметика. На станции колокол 200 танков. Что такое? Откуда они, с луны упали? Вчера пленный показал 300. Другой 200. Даже если взять среднюю цифру. Оба набрали, что мало они врут, запугать хотят. Это их метод. Удивительно. Быстро! Плохо у нас с разведкой. Надо принять серьезные меры. Почему? Не согласен. Полковник удивительный по вашему приказанию явился. Сколько танков на станции Колокол? 50, товарищ командующий. Не больше? Может, э, за последние пять дней подтянули еще немного, но не думаю. А вот генерал-байор говорит, три Откуда, товарищ командующий? У них на всем нашем фронте, пожалуй, пятьсот не будет. Верно. Разведчикам моей 30-й дивизии сообщили партизанам, что за последние дни прошло пять эшелонов цистерн на станцию Колоков. Вы не знаете, для чего им понадобилось столько бензина? Не могу знать. Вероятно, готовятся к будущему наступлению. У них вообще там склады. Партизан твой наврал. Они тоже много врут и мало делают. Кто ими сейчас командует? Не могу знать. Раньше командовал этот... Да... Вот забыл. Фамилия такая тяжелая. В общем, генерал-майор Фон. Его убрали. Теперь какой Фон, не знаю. А какова огневая мощь этой группировки? Обыкновенных четыре дивизии. Приблизительно 70% состава. Точнее сказать не могу. Есть у них лыжные полки. Нет, не думаю. Может быть небольшие группы. Немцы ведь и вообще к зиме не готовились. Черт вас возьми! Мне не интересно, что вы думаете. Мне интересно знать, что у немцев есть в действительности. Знаете вы или нет? Отвечаю. успокойся. Ты что, орешь? На базар приехал. Что это такое? Возможно, думаю, полагаю, вероятно. Да как же вы разрабатываете приказ при таких сбивчивых данных разведки? Данные у нас есть, не беспокойтесь. Данные? Какие данные? Авиация не работала пять дней из-за Какие еще данные у вас есть? Да за это время немцы черт его знает, что могли найти. Товарищ командующий, мне нужно поговорить с вами. Прошу на несколько минут. Автор. Там скажу. Успокойся, Володя. Очень болит. Нет. Не понимаю вашей истерики, товарищ генерал-майор. Я считаю, что. Послушайте, вы... товарищ удивительный. Вы бы, вы бы помолчали. Потому что если он сейчас спустит вас в я в любом трибунале буду доказывать, что так и следовало поступить. Я уйду. Для того, чтобы успокоить ваши деликатные нервы. Ха. Вот фрукт. Нет, он просто недалекий человек с ограниченными способностями. Зачем же вы его держите? Не я его назначал. Вы думаете, мне с ним легко? Приходится мириться. Почему? Ну, как вам сказать? Воевал он с командующим все время еще с гражданской. Работник старый, честный, заслуженный, но слабоват. Ну вот что, твой сосед слева, командующий 25-й Орлов, выдвинется на Александра. И самым прикроет твои тылы, так что за коридор свой может не беспокоиться его не закроют. Но если они истинули несколько танков на станцию это ерунда, на снег не из укрепления выйти побоятся. Предупреждаю, приказ исполнять точно. За малейшее отклонение голову, сорву. Это ты захопник леп. Но за недостойное поведение здесь делаю замечания, а впредь буду спрашивать со всей строгостью. Ясно? Проковаю! Ясно! Ясно. Разрешите идти? Идите. Ты объясните мне наконец, что происходит. Ведь на передовой ничего не понимает. От того, что я здесь услышал, я окончательно запутался. Вот. Ну почему приостанавливается успешная операция? Почему? Ну долго объяснять, ну Серега. Да и не поймешь, родной. Стратегия. Задалекой блескачай Чернобров. Фронт вы Точно? А ты вперед выравнивай, а не назад. Пусть все дерутся, как моя после. Видишь ты какой прыжки? Гвардии, лейтенант Горлов, вы в масштабе вашего взвода рассуждаете. Тому у тебя и мысли Куции, Серега. А вот огнев говорит. Огнев? Другу. Опять огнев! Твоему огневу не мешает знать пословицу. Знаешь, чак сверчок, знаешь свой шесток. Это да же неправда. Ну а ты, ты не, не учи меня. Могут еще учить. А ты разве в гражданскую старик был? А ну Нет, ты пойми, отец. Я ведь не только лейтенант, а я еще твой сын. Ну, я своим апостолам в глаза не могу смотреть, будто я сам виноват в чем. Да ну, пойдем выпи лучше водки за отца. Серега. Броскист! остановился Сережа. А то совсем офигеешь. А ты меня не удерживай, дядь Мирон. Я ведь на передовой совсем не пью. А сегодня я хочу быть пьяным. И это только по случаю твоего приезда. А я не желаю за командующего фронтом не пью. Это почему же? За отца я сегодня выпил, и, кажется, сверх норм. А за командующего не желаю. Да. Вы, товарищ член военного совета, на меня не обижайтесь. Я ведь только это здесь говорю. Общий порядок знал. Командующего надо уважать и подчиняться ему. Следует бес... беспрекословно. Но пить я за него сегодня не желаю. Да? Все. А теперь гвардии лейтенант. Тихо. Тихо. Спать. Спать. спать. Вот это верно. Да-да, я иду-иду, но только я хочу объяснить свою мысль. Почему среди гостей нет моего командующего генерал-майора Огнева? А? Не знаете? Я спросил отца, а он... Так вырубался. Не любит. За что? Не хочет понять, что мой командующий генерал-майор Огнёв это все равно. Что... Чепаль. Нет. Багратион. Нет, нет. Ну Суворов. А ты не смей сидеть, Генерон. Ну а кто же? Он. Огнев. Владимир огнев. Это надо понимать. А старик мой отец. недалекий человек. И обидно. Очень. Да. Командующий фронтом или не понимает ничего, или не хочет понять. Закрепиться здесь и ждать. Чего ждать? Покуда немцы не подтянут, что могут? А потом скажет... Что ж, голубчики? Влипли, сколько я мозги вправлял, куда смотрели, Чтоб его черти взяли, старый бык. И откуда это у него все взялось? Все недалекие люди такие. Доберутся до власти и любуют с собой, хотят всех получать, обязательно дубиной мозги вправлять. Я к вам с полковником Сечкой. Обстановка усложняется. Ну-ну. Закладывайте, командир. Здесь вот, в совхозе коммунат, это примерно будет от нас... 53 километра. Так точно. Обнаружено скопление танков до 60 машин. Дальше. Восточнее совказ, в восточнее совхоз, село Синицы. утром прибыла дивизия СС и 200 танков. СС, знаю. Пленный-то не зря болтал. Дальше. Туда идет еще одна колонна до двух полков. Разведчикам сообщили об этом партизаны. Двое из них прибыли. Договорил с ними. Ясно? Так точно. Дали очень важные сведения. Оказывается, немцы от реки до станции Колокол проложили новую дорогу. Вот она. Согнали население и строили день и ночь. Вот это новость. Что ж будет, у нас километров 30. Так точно. И по ней нет движения. Вероятно, чтобы наша авиаразведка не обнаружила. Интересно. Дальше? У меня все, товарищ командующий. Кондив Яковенко только что сообщил, что установлена рассветка продвижения противника к нашему коридору из Колокова. Сколько? Дивизии до 70 танков. В каком пункте? Здесь были в 15.40. А сейчас 16. Чего стоит теперь вся стратегия Горлова? Танковый корпус застрял где-то на старых дорогах. А немцы новую построили, о которой никто понятия не имел. Танков говорили, нет, а они есть. Мчат нахально на нас. Перережут коридор, пользуясь случаем Шнарлов спит. Как у вас захотовал? Тихо. Противник очень сопрекалится, я пройду до самой реки. Вы в шахматы играете, товарищ Свечка? шахматы? Так точно. И, вероятно, плохо играете, дорогой товарищ Свечка. Так точно. Не Неважно, товарищ командой. Почему вы... Почему я полагаю, что вы плохо играете? Потому что посредственный игрок думает только о своих ходах, о своих планах. А хороший игрок, прежде всего, думает о том, как ему может ответить противник. Вот вы говорите, дойдут до самой реки. Нет, батенька. Они только этого и ждут. Приказываю. Немедленно вернуться в вороне плоты. Нам сейчас нужно всем быть в кулаке. Отход прикроете авиацией и артиллерии, чтобы вам хвост не натрепали. 19. Будете рапортовать об исполнении приказаний. Исполняйте. Горлов, Горлов. Мне бы теперь танковый корпус. Слушай, старина, фронт его все равно потерял. Хорошо бы нам его подобрать. Поищи хорошенько. Пошарю, Владимир Петрович. Но немцы? ох, канальки. Узнаю вашу походку. Хитро задумали. Кто? Немецкое командование, конечно. Смотрите, как их охватывает. Очень хитро. тут хитрость. Наоборот, плохо пользуется нашей глупостью. Если бы немецкое командование сделало такую ошибку, как наш командующий фронтом, то я бы еще третьего дня окружил и уничтожил гораздо большую силу, чем у нас. Слабое утешение. Пока что они явно берут нас в клещи. Да. Теперь небось репетирует, как нам завтра утром погромче крикнуть. Русь, сдавайся, вы окружены. А мы им ответим. Не ходите под окном, не греми под борами, катись каты то дра ра де -де -де -де -де -де -де -де -да. Своими разговорами. Не очень ты ответишь. Надо скорее отходить, пока коридор наш окончательно не закрыли. А ты как думаешь, старик? Неохота уходить назад убитой мордой. Не люблю. Тоже правильно, это совсем правильно. А ты сам ударил. Смотрите, друзья. Видите? Гарнизон-то они из колокола выводят, чтобы нас словить. Часть танков уже ушла, чтобы перерезать наш коридор. Часть возится где-то на старых дорогах с нашим танковым корпусом. Ну и что же? Ведь они нас здесь, у уронных плотов, за хватает. хватают. А ты руки вытащи, а рукава им оставь. У вороньих плотов мы оставим небольшую группу. Два полка, артиллерию, что потяжелее, конницы для виду. Пожалуйста, немцы. Армия стоит, ждет ваших тисков. Так-так. вы хотите их сковать. Ну, а потом? В чем, собственно, секрет, не понимаю. А, значит, все-таки есть секрет. С наступлением темноты... Наши основные силы вместе с лошадками Колоса выходят на новую немецкую дорогу. И рванем, что духу хватит, прямо в задние ворота колокола. Да. Пожалуй, это единственный выход. Это не единственный выход. Это решение основной задачи фронта, занятие колокола. Смелый план, только очень ведь если немцы разгадают наш ход, они бросят танки в мост. Колос? А вот Заслан и должен держать их во что то не стало во все время атаки. Ну а когда займем колокол, не страшно. Пусть возвращается, уже поздно. Склады с бензином, снарядами, питанием всех родов в наших руках. И колотить мы их будем в их собственных укреплений. Да, да. Немцы хотят отрезать и окружить нас. Пожалуйста. Мечтаем об этом. Отход свечки к вороньим плодам, они примут за нашу попытку вырваться из окружения и наброситься на него. А на этом удобном горбике свечка с своими гвардейцами сможет продержаться целые сутки. И вот тогда дело, как говорил славный старик Суворов, в ножках, в ножках, в быстрых переходах, прыгнуть там, где немцы никак не ожидают и ударить колоколом. Чего сквозняк плох, дует, как у нас в казахской степи. Натами снабжены, как следует. Хорошо. Батарею оставим здесь, перекрывать нас с флангом. Понятно. Горнов! Есть! Командир батареи, гвардии лейтенант Горлов. Здоров. Здравствуйте. Отца видел? Так точно. Сказал, передай гвардии полковнику свечки, что скоро приедут в гости повидать старого друга. Хорошо, что не забывает. А вот насчет приезда, так покуда дорога к нам не важна. Твоя батарея останется здесь. Будешь прикрывать план к армии. Понятно? Так точно. Здравствуй, Горлов. Здравствуйте, товарищ командующий. Хорошую позицию выбрал с толком. Должен предупредить, чтобы по этой дороге, не то что танк, чтобы ни одна мышь не проскочила. Ясно? Ясно, товарищ командующий. Кто-то. от генерал-майор Колоса. доносит, что в его расположении вышли остатки нашего танкового корпуса. Машин 40 пробились сквозь немцев. Молодцы. Пойдем к танкистам, посмотрим, нельзя ли их пустить в дело. Итак, что бы ни случилось, до приказа остаетесь на месте. Даже если... Будет исполнено. Желаю успеха. Благодарю, товарищ командующий места не сойдем. Сережа. Не беспокойтесь, Владимир Петрович. Вас ждут. На батарею справа от дороги вижу гражданские танки, без приказа не стрелять Есть. Ну, апостолы, весь случай, делать чудо! Вот саппинка! Выдвинуться в лябок дороги ползком к дереву, быстро! Есть! дереву! Панелуй, Вперед! Метному в своду. Вижу десант на танках. Есть. Любный плод. Десант на танках. Теперь я вижу. Раз, два, три, шесть, восемь. Унвека. Он сегодня. Черьма. Черьма. Сколько? 25. 26. Мышляков. Есть мышляков. Вперед на 10 метров ползком. Быстно! На... Есть? Трехметов. Вперед! Хвостя, сестренка, объем. Сама знаю. Товарищ гвардии лейтенант Горлов завсегда побеждает. У него такие наводчики. Ты Васю Сокола знаешь? А какой он? Такой... глаза. Синие-синие. Брови черные, как крылья. Ох, на всю гвардию такого нет. Катька, видно, к нему подсыпается. Но он на нее никакого внимания. Рыжая она и в веснушках. Мы с ней вместе служили. Я курьерша, она уборщицей. Ну вот вместе на фронт приехали. Да ты видел ее? Да Тихо ты! Подходят! Ну их еще далеко. Хватит, сказал мне сегодня. Знаешь, Маруся, хоть сто танков давай, все могу. А я его поцеловала. А он теперь и ты еще не страшна. Вот храбрый, а! Ты катя Секачев не видел? Да нет. Ну и ничего не потерял. Вася мне вчера не так сказал. Знаешь, Маруська, Секачев, конечно, не интересная особа, но письма пишет красивые. Но ну, я ему говорю, ну что, Вася, ну может, у него письмо ловут? Батарея! Прямой наводкой по фашистским танкам! Огонь! Мы обеспечили Товарищ и сложили команда. ручки, Товарищ а вода, А воде горячей, вы подумали? завести танки они могут? Товарищ командующий, у них цистерны оказалось. Какие к черту цистерны? Танки вышли из окружения, ясно? Да, у нас -то тоже нет цистерн. Мы ищем, много. Чего ищете? Кухни походные у вас есть? Собрать все кухни и кипятить воду, иначе я вас самого заставлю заводить танки. Есть кипятить воду. Как в вашем хозяйстве? Вы угадали. Немцы за ночь активизировались. Вот их передишки. Дитмар вывел там из колок, перерезал наш коридор и обрушил их на наш заслон обороних подов. Так. Прелестно. Значит, мы уже отрезаны. Уже окружены, уже разбиты. Отличное действие. Просто как первые ученики. Точно, аккуратно. Патрон слушай. Да. Движутся быстро, с напором. Ничего, посмотрим на их походку, когда обстановка сложится не по уставу. Сейчас доложу. Генерал-майор Колос вышел на новую дорогу, просто разрешение атаковать Колоко. Ждать. Он шумит. У него коня не кормлены. Торопся захватить фураж у детства. Здравствуй, старик. Придется подождать. Сам знаешь, хочешь ударить, не растопыривай пятерню, а сожми кулак. Ну да, но, но у меня кони десять часов не кормлены, не выдержат. А хлеб у бойцов есть? А? хлеб есть. Кормите коней хлебом. А люди? Люди поймут, если они настоящие люди. И жди сигнала. Сколько, сколько? Так, так, хорошо. Что, свечка? Как за Тяжело, но держится. Отбили 16 танков, батарейцы Горлова 11. Молодцы, дайте трубку. Сверху надеретесь? Держись во что бы то ни стало. Сейчас выходят наши танки. Держись. Слушайте! Мене... попало. Стой, дара! Стой, дара! Сысрот, давай! Сысрот, давай! Станч, откуда они взялись? Сколько их? Точно сказать не могу, но наш надо. Что на меня? А где управление? Где танковый корпус? Где огнем. Бой же идет. Под вы понимаете, бой. А я с вами, командующий фронтом, тут так слепой щелок. Морды об стол ты чувств. Порастреляю всех, черт понимаете? Товарищ генерал лейтенант, только что перед нас с проводом по а радиотелефону. Ну, считай! Танки противника подходят ко мне, все убиты, боеприпасов больше нет. Прощайте, товарищи, берите победу без нас. Лейтенант Гор. Серега. Серега. Что же это? Полковник свечка доносит. фон Дитмар бросил на заслон почти всю группу танков. Конечно. А вы как бы поступили? Он же думает, что атакует всю мою армию. Если бы он знал, что его держат только горсть храблецов, кучка богатырей. Может быть, все-таки ускорить атаку колоса? Ждать. Владимир Петрович, заслон не выдержит. Выдержит, я, я знаю этих людей. людей. Танки, торопите танки. Накрутите им хвост так, чтобы броня вспотела. Товарищ командующий, наши танки вышли на рубеж атаки. Наконец-то. Голоса на провод. Есть. Радируйте танкистам. Атаковать немецкие танки немедленно. Сходу. Есть. Выдержали. Молодцы апостолы. Ордена всем, герои Советского Союза представлен. Спутали немецкую арифметику. Голос. Ну, отец, тряхни стариной, двигай! E aí самолет готов. И так я у тебя засиделся. Угу. И думал я, что мой ответ такой печальный будет. Да. Сергей Яревич. Хороший он был. Честный. Горячий. Я просто не могу представить. Трудно. Война есть война. Я... Понимаю, Иван, как тяжело тебе. Не знаю, скоро ли встретимся, может. Прости меня, хочу сказать тебе несколько горьких, но правдивых слов. Я должен это сделать. Давай. Давай. Знаешь, брат, не надо обманывать себя и государство. Ты не умеешь, не можешь командовать фронтом. Это не по твоим плечам. Ну, не то время. В гражданскую ты воевал почти без артиллерии. И у врагов ее немного было. Воевал без авиации, без танков. Без серьезной техники, которая теперь есть, и которую нужно знать, как свои пять пальцев. А ты ее мало знаешь. Или даже вовсе не знаешь. Уйди сам. Ну пойми, Иван... Что я скажу рабочим, инженерам, когда вернусь на завод? С первого дня войны они не выходят из цехов. Герои. День и ночь мы строим машины для фронта. Какие машины? И для чего? Чтобы из-за твоей неумелости, отсталости, гибла их добрая половина. Так? Пойми, Иван, Пойми, покуда не поздно, иначе тебя с ним. Обожди. Вот этот гражданин. Едет сейчас на аэродром. Проводи его к машину. Слушай, товарищ командующий. Прошу вас. Не беспокойся обо мне. Я свою дорогу знаю крепко. Вот тебя, я думаю, действительно скоро придется провожать. Прощай. Разрешите, товарищ товарищи? Ну, генерал-майор Огнев и генерал-майор Колос прибыли по вашему приказанию. Вы будете. Ребята, и ждут? Есть. только, кто бы мог ожидать. Ведь все данные разведки говорят за то... Какие данные? У нас никогда не было серьезных данных. В этом наше несчастье. По вашему выходит, что у нас вообще разведка не существует? Но вообще, если говорить правду, так на нашем фронте ее нет. А передовые части? Передовые части видят, что делается у неприятеля только до первого бугра. А что за бугром? Чаще гадают авиация. Мы, если бы не авиация, совершенно ничего бы не знали. Ага, значит авиаразведка а -а -авиа не в силах все сделать. Тем более, что данные авиаразведки сами нуждаются в проверке. Я с вами не согласен. Это же удивлен? А сводки, которые я каждый день готовлю, для вас? Для а я всего. их решил не читать. Довольно. Надо принимать самые серьезные меры. Или нас с вами будут судить? Настоящая разведка это 50% успеха. А иногда и все стоп Только дурак это не понимает. Хм, мы же слепые люди. Странно. Выходит, что мы... Да-да, дураки. Я потому что с вами работаю. Вы же от природы такой удивительный. Товарищ начальник става, командующий другого мнения о моей работе. Он меня знает много лет. Я протестую. Я, наконец, орденоносец? Я знаю, что думает о вас командующий, а то, что вы орденоносец, это просто недоразумение. Угу. По-вашему, выходит, что правительство, награждая меня орденом, ошиблось? Да. И дважды. Первое, что вас наградили. И второе, что за нашу работу ни у меня, ни у вас орденов не отобрали. С треском, с опубликованием в печати. Правительство ошиблось. Правительство ошиблось дважды. Разведка у нас никуда не годится. Что он тут еще говорит? Да. Меня назвал дураком. Ясно. Это настроение известно. Типично пораженчески. Обожди. Ты еще почувствуешь, какой я разведчик. Иванова. Иванов, это удивительный. Когда у тебя паркбюро? бюро? Сегодня? Очень хорошо. У меня однодельца. Разобрать надо один вопросик. Слушай, ты не помнишь, пан из какой семьи благонрал? Ну, происхождение. Сын дьякона? Угу. Нет-нет. Это -нет. да так. Все. Я буду. Ну, ясно. Разрешите войти, товарищ командующий. Входи. Голова трещит. Так и не заслали всю ночь. Какой? Ну, как можно, Иван? Ну, как можно? Ваше здоровье дорого всей стране. Дай воду. Покравляю со взятием колокола. Ладно. Кто у тебя? Вот. И Положи, потом почитай. Иван Иванович, нехорошее хорошее настроение у Конечно. Всем и всеми недоволен. Пахнет пораженчеством. Он говорит... Да ну его... Да? Ну, да, подтверждаю. Я их душонку знаю. Командующий что-нибудь сделает, они сразу к его славе примазываются. И ходят Гоголем. Орделят. А чуть что в кусты ответственности боятся. Мозоли-то у них не было. Откуда же у них закалка возьмет? Прочтите. Если исправление не будет, сейчас нам шифровать. Из Москвы второй раз звонили, требуют подробности. Угу. Так. Ну что, хорошо. Хорошо. Ну, вот это уже нет. Почему? Это что, это что, с неба упал? Командир танкового корпуса. Кто у нас? Балда, дурак. Потому его и побили. Об этом честно и надо написать. Я все-таки думаю... Ну, то, то, что ты думаешь, меня это мало интересует. Будет так, я желаю. Ой, это что? Что же это? в Александр Македонский производишь. А эту старую колошу Колосов-Суворова? Да. Нам этого нет. Ну, на операцию не провели, блестящую. Колокол взят. А кто это они? А мы-то где? Почему приказу они действуют? Как раз они вопреки нашли приказу действовать. По своему собственному плану. На что они получили согласие Москвы. А это я и у них спрошу. Для этого я их и вызвал. Смазывать командование фронта не позволю. Ну и нечего развращать, молодежь. Огнёв и так выскочка, а тут он... Тут он совсем испортится. Изволь, голубчик, переделать. Через час тащи ко мне. Товарищ командующий, извините, но я больше не могу с вами работать. Я прошу меня снять. Я решил это потому, что... Постой. Постой. Корабль еще не тонет, и тонуть не собирается. А уж ты как крыса. Научок! Не выйдет, братец. Не выйдет. Я сперва с тебя штаны спущу. Потом шкуру сдеру. Ну а потом, может, и выгоню. Товарищ команду щит. Довольно. Все. Всполняй приказания. Я не могу. Я... Ты не заикайся! Всю жизнь заикаться будешь. Ты мой нрав знаешь. Я в психологиях не понимаю. Встань! Иди. Давай огнёвый конуса. Есть. Явились к вашему приказанию. Вижу. Что это ты так сегодня вырядился? А ты, небось, всю ночь усы крутил? Что ж, думаете, поздравлять мы вас будем? Банкеты вам устроим? Ошиблись, Городчик? Мы знали, ты вы это скажете. Ну, так точно. Садитесь. Давайте поговорим по душам. Ну, с кого же начнем? Я думаю, из тебя, Гнёв. Тебе дано было больше, с тебя и спрашивать будем больше. Ну? Что молчишь? Жду вопросов. Ну, чего же ждать? Расскажи, почему оперативный план не был проведен в жизни? М? Мы имели... Разрешение Москвы действует по нашему плану. Вам это известно. Станция Колокол взята. Немецкая группировка разгромлена. Наш план оказался правильным. А кто же я в таком случае? Командующий фронтом или нет? Послушай, Агнеп. Что ты задумал? Чего-то от меня хочешь? чтобы вы не командовали больше фронтом. Ага. А ты тоже этого желаешь, мой старый друг? Так точно. Ну, вот теперь, голубчики, я воспринимаю. Дорог! Приехал, в москет. Очень рад, что я вас застал. Поздравляю с замечательной победой. Обожди, поздравлять. Почему? Ты знаешь, что он мне только что сказал? Ну, повтори, пусть член военного совета услышит. Ну что ж, хвост поджал. Товарищ член военного совета. Я заявляю, что у нас нет командования фронтом. Так точно. Слыхал? Да. Выйдите на несколько минут. Ну, я им покажу. Ты что делаешь? Сейчас закончу. Будешь подписывать, прочитай. Я им правлю мозги на всю жизнь запомнить. На, подпиши. Хватит, товарищ Горлов, мозги-то вправлять. Вот, прочтите приказ Москвы о вашей отставке. Ты человек храбрый и преданный нашему великому делу. Это очень хорошо, и за это тебя уважают. Но этого недостаточно для победы над врагом. Для победы необходимо еще умение воевать по современным, Умение выращивать молодые, новые кадры, а не отталкивать их. Этого-то умения у тебя, к сожалению, нет. Конечно, знание дела и умение воевать, это дело наживное. Могут ли старые полководцы развиваться на таками приемов современной войны? Конечно, могут. И не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем молодые. Если только они захотят учиться на опыте современной войны если они не будут считать для себя зазорным работать над собой и развиваться дальше. Вся беда в том, что вы, то есть некоторые старые полководцы, не хотите учиться. Вы больны самомнением. Вы думаете, что вы уже достаточно ученые? Вот в этом твой главный недостаток, товарищ бог. Тоже эту отставку. Ты мне подготовь. К сожалению, нет. Работал с тобой дружно, подписывал, припечатывал, спорил. Но не портил отношений. В общем, был древним партийным руководителем. За это мне и попало. Так что всю жизнь буду помнить. И правильно попал. Спасибо за откровенность. Ну что, приказ есть. Я человек военный, привык подчиняться. Посмотрим, как вы будете воевать без меня. Пожалеете, но будет поздно. Не пугай, большевики не испугливых. У нас нет незаменимых людей. Многие нас пугали. Но они давно почивают на мусорной свалке истории. А партия крепка как сталь. Эх, Иван Иванович, откуда это у тебя? Кому прикажете сдать дела? Узнаете сегодня? Вас вызовут. Слушаю. Спросите сюда генерал-майора Огнева и генерал-майора Ковоса. Есть. Генерал-майор Огнев. Я очень рад, что по поручению товарища Сталина вручаю вам этот приказ о назначении вас командующим фронтом. говорит, нужно смелее выдвигать молодых талантливых полководцев. Наряду со старыми полководцами. Выпять таких, которые способны вести войну по современным, а не по старинке. Особенно сейчас накануне перехода решительные наступления. Приказ о котором уже подписан товарищем Сталином.